дали с собой на перекус абрикоски уже половина корзины съели они мыты и черешни черешни сейчас будем кушать нужно пойти помыть. сесть в фонтанчики помоем и пойдем черешни вкусно классно здесь да замерз а? Нет. Смотрите, сколько людей попроходило. Вот здесь классно, что... У нас тоже такие есть фонтаны. У нас даже в Украине, ну, по крайней мере, в нашем парке, в Днепре более ухоженные такие фонтанчики. Они новые. Но знаете, в чем отличие здесь этих фонтанов? В этих фонтанах получится и взрослые, и дети. А у нас только дети. А здесь взрослому... Несложно поднять попу свою, пойти ополоснуться, вот так и снова лечь на полянку или лежать в тенечке. Набегался, накупался, если это так можно сказать, набрызгался, да, губы синие, вытираешь губки еще, вставляете. смотрю, набирает что там в рот, начал воду это набирать, но она такая вроде чистая, не знаю. Пахнет, по крайней мере, хлоркой. Я думаю, что очищают, что-то стоит этой система, потому что детей слишком много. Нельзя эту водичку купить, ты понял? Да. Не будешь больше? Нет. Молодец. Папа. Людей прибавилось и прибавилось. Но мы уже подустали, мы сейчас будем собираться, честно говоря. Уже народу столько на головах. Мы пришли, еще так была посвободнее. Более или менее, это сейчас. Но слишком много всех. Прикольно. Я тоже тут побегала. Попрыгала Сережа, не захотел, потому что он плавки не взял. Я говорю, беги в шортах. Тут есть кто и в шортах заходит. Не зашел. пол Полчаса, мы уже собрались. Уже идем в сторону дома. Здесь все прибавляется и прибавляется. Классно, на самом деле осень, необычная атмосфера. Ну, у нас это тоже все есть. А вообще этому парку, этому движению больше ста лет. Сначала плавали в реке, но река, говоря, может быть, раньше она была более чистой. Она немножко похожа на по цвету, но непрозрачная. В ней явно никто не плавает. А... Брызгаются в таких фонтанчиках, причем брызгаются и взрослые. И сейчас уже столько людей приходило, Много... Но ну, когда нет моря, то это очень хорошая замена моря. Ну, хорошая относительно, для детей весело, для взрослых нормально. Мы за любой кипишкой, говорится, и в Испании испанцы тоже, я смотрю. Так что в этом мы чуть-чуть ходим. У нас же кафешка есть. это ну, В каждом парке есть кафешка. Еще, кстати, для кафе рано. У них 8 часов начинается движение. И до 12. Прям такое активное-активное. Речка. Парк не зашел, не знаю почему Вроде все красивенько, людей много, весело Но вот бывает по ощущениям Вот какая-то территория для меня не очень комфортная Не поеду больше в этот парк Не знаю, я пришла разбитая Может быть это связано с жарой Но мы ездим и в другие парки И как бы тоже жара везде, она одинаковая Но везде как бы набираешься энергии А здесь наоборот, такой пришел разбитый И у всех одинаковое состояние так что так себе. И парковка еще дорогая была, очень дорогая. Мы долго ездили, искали бесплатную парковку, потом в итоге решили поехать на платную, заехали и заплатили нас. Э, сколько три часа? Три часа нас не было, да? Ну, там два с мы заплатили 9 евро. 9 евро. Я посчитала, за 9 евро я могла 3 килограмма брикос детям купить. Ну, блин, вот реально за парковку жалко платить. Вот, а я вам покажу, как сумочка моя смотрится на мне. вот. Она сейчас пустая, там тукачки лежат. Очень удобно мне с ней, и она мне очень нравится. Она по-летнему такая вот легкая симпатичная, можно ее вот так через плечо, потом можно ее просто как сумку вот так носить, вот, ну, по-моему, неплохо. Я влюблена в эту сумочку, честно говоря. И можно потом вот карабинчики отцепить и сделать как ремень будет, вот так вот ее. Ну, вот этот вариант мне меньше всего нравится. Удобнее всего, конечно, когда это вот через плечо. Когда еще положишь вовнутрь что-то, то она такая тяжеленькая становится. Очень-очень комфортно. А еще я купила новые очки. Сейчас покажу. Так, тут велосипеды детей не очень удобно. Что-то у меня в последнее время на такие, знаете, цвета потянула Кофейные, шоколадные. Вот такие вот очки. У них форма такая. Прикольно, необычно. Мне вообще очки редко когда идут, мне подобрать очки очень сложно. А это вроде неплохо. А Еще немного информации расскажу сейчас вам про рыбалку здесь. Вот парк, в который мы ездим, самый ближайший к нам, там где мы кормим огромных-огромных, я их называю кабанчики, вот этих карпов таких больших. Там периодически сидят рыбаки. Я всегда смотрю, думаю, что они там ловят. И их очень мало, там 2-3 человека. И как по мне, вот как по моим наблюдениям, они делают видимость, что они ловят рыбу. Они закидывают удочку, но у них огромные сачки. И когда типа они удочку поднимают, то они с очком раз и захватывают еще и большую рыбешку. Вот, ну, может быть, и ловится, но я видела вот именно вот такой момент. Что я хочу сказать здесь за рыбалку? Здесь просто так, оказывается, прийти половить рыбу нельзя. Это не имеет э, вообще значения, куда ты пришел. Либо это парк, либо это речка обычная, где-то за городом, в горах, чтобы... Половить рыбу, а я знаю, что мужчин очень много любителей порыбачить, Тебе нужно сначала пойти в аютаменте и получить лицензию. Лицензия стоит, по-моему, от 10 евро и выше, я не знаю на какой период, но в зависимости от того, где ты будешь ловить. Если на море, то это другая цена, это по-моему дороже. Там по-моему, когда все в комплект входит, и море, и реки, и озера, тогда там чуть-чуть дороже идет цифра, сумма. ну Вот так, интересно, необычно. И еще... еще такие странности небольшие. У нас ребята ездили ловить рыбу, и там где-то недалеко течет река. Река похожа очень на Арель-Наш. Это в горах высоко. Это где-то 80 километров от Мадрида. Красивое очень место. И до... В пандемии в этой реке всегда купались, Во время пандемии повесили табличку, что купаться запрещено, и сейчас вот многие купаются, но местные жители говорят, что штрафуют, штрафуют за купание, то есть по-прежнему купание запрещено в этой реке, хотя река чистая, хорошая, красивая, с большим течением, с быстрым течением. И штраф на минуточку, 200 евро штраф с человека за купание в этой реке. Ну, вот э, я логики не очень понимаю, знаете, в реке, в открытом водоеме, в природном купаться запрещено штраф, а в бассейнах, там, где на метр, я не знаю, человек пять пытается плавать, и где не особо, ну, на мой взгляд, когда это жара, лето и сезон не особо чистая, вода не успевает реально... Фильтроваться, вся эта система. И, ну, часто, вот я по нашему бассейну вот здесь я вижу, что прям хлопьями выпадает осадок, когда PH завышен. Ну, ну реально очень много людей купаются. То есть здесь можно, а в природных водоемах запрещено, 200 евро штраф, штраф, конечно, очень большой. Все, ребята, спасибо за внимание, всех люблю, целую, до скорой встречи, всем пока-пока, скоро увидимся.